Титульное страхование – это страхование финансового риска, связанного с потерей права собственности или его ограничением в части владения. Титульное страхование в первую очередь актуально для покупки жилья на вторичном рынке, квартиры или дома. И оно защищает от риска потери права собственности в случае, если предыдущие владельцы или третьи лица пожелают обжаловать ваше право в собственности в суде. Основное отличие от титульного страхования, что оно не страхует от событий, которые произойдут в будущем, а имеет место с последствиями событий, которые имели место в прошлом. На момент заключения договора они еще неизвестны страхователю и никак себя еще не проявили. Таким образом, если по решению суда новый владелец имущества, то есть покупатель, будет лишен права собственности на этот объект, то страховая компания обязуется компенсировать ему понесенные финансовые убытки. По оценке экспертов, от двух до 4 процентов от общего числа заключаемых сделок признаются недействительными. Существует множество причин, вследствие которых договоря купли-продажи могут быть признаны недействительными по решению суда. В данном случае покупатель лишается и купленной недвижимости, и заплаченных за нее денег. Чтобы этого не произошло, приобретая недвижимость необходимо защищать и свое право ею владеть с помощью титульного страхования. Таким образом, если при заключении договора покупки покупке продажи недвижимости предыдущий владелец скрыл наличие других собственников или несовершеннолетних детей, то в будущем заинтересованные лица могут обжаловать эту сделку в суде. В этом случае покупатель может рассчитывать на компенсацию от страховой компании цены недвижимости, но не на стоимость расхода на комиссии и проценты, если он брал кредит. Если же у покупателя есть полис титульного страхования, то можно рассчитывать на компенсацию расходов страховой компании. Конечно, если покупатель выбрал надежного авторитетного страховщика. Страхование титула имеет и упреждающую функцию. Ведь страховая компания, чтобы обезопасить себя, еще до момента подписания договора внимательно изучить все документы о недвижимости и схему передачи прав.